Всем большой привет! Это Искандер, компания Sunset Sellers, и мы занимаемся курортной недвижимостью в Сочи, Дубае и Турции. И сейчас мы с вами находимся в районе Дубай-Крик-Харбор, о котором на самом деле очень много всего было сказано, в том числе на нашем канале был подробный обзор, и даже не один, как самого района, так и типичных, типовых жилых домов, их инфраструктуры, планировок и так далее. И ссылочку вы сейчас увидите. Если вам интересно, вы можете перейти по ней подробно изучить. Поэтому сегодня я не буду много говорить о самом районе. Мы сейчас здесь для того, чтобы рассказать вам о конкретных предложениях, которые у нас сейчас есть по переуступке от одного из инвесторов. Предложений много, они действительно уникальные, очень интересные. И мы подробнее об этом поговорим немножко позже. Скажу, что у застройщика как по расположению, так и по плану оплат, так и по цене подобных вариантов уже нет и, наверное, уже не будет. В двух словах все-таки про сам район для тех, кто, может быть, о нем совсем ничего не знает. Итак, Дубай-Крик-Харбор ⁇ это наряду, наверное, с районом МБР, один из двух самых перспективных районов Дубая. И считается, что лет через пять, может быть, через восемь, центр Дубая должен будет переехать именно сюда. Ну, для того, чтобы вы понимали, район расположен прямо у канала, и вот по ту сторону канала вы сейчас видите Бурдж-Халифу. Здесь до нее езды, ну, наверное, минут 15. Центр города сейчас именно там — это район Даунтаун. Но Дубай-Крик-Харбор гораздо более масштабный район, и в себе он, по сути, сочетает Основные преимущества двух, наверное, самых популярных сейчас районов – район Даунтаун и район Дубай-Марина. здесь Даунтаун – это э, район во многом такой даже и деловой, можно сказать, э, хотя туристы, конечно, его тоже любят. Там э, знаковые здания, сама Бурдж-Халифа, Дубай-Молл. Э, здесь, кстати, тоже будет огромный торговый центр, он будет еще крупнее дубай Молла. Э, также будет э, вместо Бурдж-Халифа и новая икона Дубая – это Крик Тауэр. Ее уже начинали строить, сейчас ее немножко заморозили. Во время ковида это было. Но планируют в ближайшее время возобновить. Она будет даже выше бурдж Халифа. В общем, в каком-то смысле они даунтаун клонируют, но только район еще намного крупнее, масштабнее. Плюс он имеет прямой выход к воде, как Дубай-Марина. Да, поэтому говорят о том, что он будет совмещать в себе вот преимущества этих обоих районов. А, кстати, все три района целиком и полностью построил, либо еще продолжает строить. Мастер-девелопер Эмар. Это крупнейший застройщик во всем арабском мире. Это, собственно, название, которое вы, будучи в Дубае, тут на каждом третьем здании видите. Так вот, совмещаясь в себе преимущества обоих районов, он должен лишиться их основных недостатков, потому что застройщик уже получил достаточно большой опыт и многое здесь учтет. Но действительно, если мы по нему прогуляемся, очень приятно, очень приятная свежая вот эта вот прогулочная зона, набережная. Опять-таки повторюсь, что в нашем подробном обзоре района, если вот, ну, собственно, мы бы сейчас туда прошли, займет время, а да, в нашем подробном обзоре вот везде там я ходил, и внутрь ходил, и в здание ходил, поэтому я рекомендую вам посмотреть, сейчас этого делать не буду. То есть, ну, в целом, вы видите, что у нас прогулочная зона, симпатичная, высаженные пальмы, у нас канал огромный, широкий, то есть, мы находимся у воды, и это, на самом деле, особенно важно летом. Я это сам испытал, что летом хочется жить все-таки где-то поближе к воде, оно как-то немножко легче. При всем при том, что мы с вами говорим о перспективах пяти лет, перспективах 10 лет, применительно к этому району, уже сейчас он очень комфортный для проживания. Потому что уже сейчас вот полуостров, на котором мы находимся, он, по большей части, застроен. И к 2025 году он уже должен быть полностью завершен, И будущие какие-то стройки, которые будут больше касаться делового района этого города, мы сейчас как бы в спальной его части, а будет еще деловой. Это как раз ближе к будущему Криктауру, там же и торговый центр, и все остальное вся социальная инфраструктура, все-таки это существенно дальше, потому что, ну, у нас огромное пятно застройки, и жителей вот этих домов это все уже не будет особо как-то волновать и беспокоить. Вот, и здесь действительно комфортно жить, то есть, во-первых, вы чувствуете себя в уединении, здесь нет толп туристов, здесь при этом прогулочные зоны приятные. То есть вы действительно здесь можете вот так прогуляться, получить от этого какое-то удовольствие. А в Дубе не так уж много, в каких районах действительно комфортно гулять. Вот. И, конечно же, здесь есть инфраструктура уже сейчас. Но лично мне немножко ее не хватило. Когда я рассматривал для себя вопрос с долгосрочной арендой, он передо мной не так давно стоял, я в итоге остановился на GLT по некоторым причинам. Но здесь тоже варианты смотрел, я могу сказать вам, что они и не особо дешевле, чем в уже устоявшихся каких-то развитых районах, ну, типа той же Марины, и, ну, при этом не сказать, что предложений так уж много. То есть район в целом востребован уже сейчас. Но с учетом того, что еще есть большие перспективы развития, цена, она далеко еще не окончательная. То есть то, за какие деньги сейчас это продается, может через пять лет показаться сущими копейками, да, когда, возможно, уже... Этот район будут называть центром Дубая. И, собственно, перспективы роста сейчас, ну, они в этом районе очевидны. Но нужно понимать, что это, наверное, не для каких-то долгоср... краткосрочных вложений. Все-таки это на что-то более долгосрочное. Также отличный вариант, если вы смотрите для себя что-то, где вам хотелось бы жить самостоятельно. И вам не обязательно пользоваться этим прямо сейчас, то есть вы никуда особо не спешите, вы готовы немножко подождать. Смотрите варианты на будущее, как бы предложения тоже шикарные. Можно много говорить о масштабах проекта, но лучше всего я сейчас быстро покажу вам на макете. И вы сейчас можете увидеть, здесь большое количество зданий на этом огромном макете, площадью в хорошую такую добрую квартиру. По факту, вот все, что вот в этой части, оно практически еще даже не начинало строиться. А здесь как раз-таки по центру кадра Криктаура, о котором я вам говорил, самое, будущее самое высокое здание на планете, ну и большое количество инфраструктурных комплексов, бизнес-центров, жилых домов и так далее. Но, конечно же, прежде всего интерес для нас представляет остров вот в той части. Здесь сейчас вы видите вот эту зелень и воду. Это заповедник Рассальхор. Там, кстати, можно встретить розовых фламинго. Это заповедная зона, здесь ничего не будет строиться никогда. А дальше вы видите широкий канал. И вот, собственно, в этой части у нас Бурдж-Халифа и Даунтаун. А остров, о котором я говорю, по набережной которого вот в этой части мы с вами сейчас как раз-таки и прогуливались, он сейчас прямо перед вами, и он уже по большей части застроен. Ну и давайте посмотрим, где конкретно у нас будет расположен дом, в котором на сегодняшний день у нас 4 этажа, квартир на перепродаже. Вы видите сейчас канал, и вы видите сейчас слева от канала такая небольшая лагунка. Опреснительные станции будут наполнять вот такой вот бассейн. Бассейн с пляжной зоной, с бич-клабом. В общем, это будет пресная вода, а здесь за стенкой уже... Канал. Ну и есть отдельный макет, на котором мы сейчас можем это все рассмотреть, а, а поможет нам ознакомиться с предложениями, с предложениями Тимур. Также... Всем добрый день. Вы также его уже видели в наших обзорах. Обзорах это член нашей команды. И Тимур очень плотно как раз занимается инвестиционной темой. В том числе у Тимура здесь в Дубае два собственных объекта недвижимости, которые он покупал для пассивного дохода. Поэтому если у вас будут вопросы по этой теме, также можете обращаться. Он очень хорошо умеет анализировать, раскладывать варианты, просчитывать доходность, подбирать все, что необходимо и так далее. Также Тимур очень плотно занимается поиском перепродаж в разных комплексах, Знает нюансы, с какими сложностями может столкнуться, причем по обе стороны, как и покупатель, так и продавец, да, это все проходил. Вот, поэтому Тимур, собственно, нам и нашел здесь интересные предложения, он сейчас о них и расскажет. В каком доме у нас, покажи, пожалуйста, на макете, что есть и какие преимущества именно у этого корпуса? Вот он дом, это комплекс весь называется ГРОВ. наш билдинг номер три. Я считаю, из них он самый видовой, потому что именно в этом билдинге максимальное количество квартир имеют отличные видовые характеристики. То есть вся эта сторона у нас выходит полностью на канал, и эта сторона у нас выходит на канал. Вот. В здании всего 60 квартир, на этаже по 7 квартир, то есть ну, очень мало квартир и очень комфортно будет жить. А, здесь будет присутствовать пляжная инфраструктура, бич-клаб, парковая зона, Внизу будут кафе, коммерция и прочие, прочие развлекательные учреждения. Вот, вот на Большом матете, может быть, вам до конца не было так видно, да? а вот на этом сейчас я еще раз акцентирую внимание на том, о чем я говорил. Смотрите, вот это канал. Он, кстати, рукотворный, он по факту еще не прорыт, его прямо сейчас тянут. Но здесь вода не пресная, купаться в этой воде нельзя. Таким образом будет ограждаться зона именно, не знаю, ее не назвали ни бассейном, ни лагуной. Я почему-то так и хочу ее назвать лагуной по аналогии с проектом а, в Шобе. Выглядит она примерно так же, просто она не такая масштабная. То есть опреснительные установки будут перекачивать туда воду. А здесь будет песочек, вот эта вот вся пляжная зона. И вот эти дома, они в первой линии, они имеют прямой доступ. Ну, Во-первых, они точно имеют доступ, остальные не факт, что будут его иметь. Решение, насколько я знаю, не принято. Тот дом, о котором Тимур говорит, он также имеет доступ к этой лагуне. Ну, если вам вдруг кажется, что это где за мостом, нет. Вот, она выходит, а, то есть и до суда. И здесь спокойненько будет проход. Во-первых, точно будет доступ. Во-вторых, а, так или иначе, первая линия, вы чуть ли не в плавках можете здесь выходить. Кстати, насколько я знаю, ты говорил, ты находил какие-то предложения чуть дешевле даже, да? Да, в нашем а, билдинге минимальная цена получается 1 424 дирхама. Анализировал рынок, потому что... Это за, за, как, за какую планировку? Это за однокомнатную квартиру а, с прямым видом. Вот она здесь, планировка номер один. То есть квартира будет находиться на третьем этаже. Это раз, два, три. Вот У -у -у. такая квартира, вот балкон, вот окно. У вас будет прямой вид на канал. Такая квартира а, площадью 700 квадратных футов будет стоить 1 424 000. Ну и 65 метров квадратных. Да, квадратная. Грубо, грубо говоря, да. Я озадачился, когда получили мы эти квартиры на перепродажу, озадачился проверить актуальность цен. А что, самое мы... ли это выгодное предложение? Да, самое ли это выгодное предложение, насколько его объективно будет э, предлагать нашим инвесторам. Проанализировал весь комплекс здесь, все продажи здесь. Э, сделал ну, минимум 50 звонков, это минимум. Кто здесь знаком со вторичным рынком, знает, что это такое. Из этих 50 звонков половина не были отвечены, половина взяли и... Сказали, что таких перепродаж нету и бла-бла-бла, и многое другое. В итоге я нашел две квартиры вот в этом доме. Тоже это комплекс Гров, билдинг номер 5. То есть это вторая линия, там видовых квартир не будет. И там однушки идут на 50 тысяч дешевле. 50-30 тысяч дешевле. То есть цена порядка там 1 370 триста 1 375 000. Вот Больше перепродаж я не нашел. А остальное все это фейки. Ну, можно открыть объявление, посмотреть, там будет порядка 100 объявлений. Ну, и все из них фейки. Ну, я на самом деле думаю, что это логично, потому что вряд ли сейчас прям стремятся выходить из этого проекта. Все понимают, что его основной рост он еще впереди. И особого смысла отсюда выходить, наверное, нет. Тем более, это самые такие козырные дома. А, будем так говорить. Но если в целом вам вообще в любом проекте нужны будут какие-то варианты, которых вот нет на открытом рынке, пожалуйста, обращайтесь, готовы дополнительно что-то для вас поискать. Кроме однушек, скажи, пожалуйста, что у нас еще есть э, и какие цены? А, на этаже получается 7 квартир. Это 4 однушки, 2 а, двушки и одна трешка. А, вот здесь именно вот эта часть, вот а, три балкона у вас получается, это большая трешка. А, здесь однушка, здесь однушка. Соответственно, здесь, здесь двушка. Ну, так, на макете сложно. Mm -hmm. Двушки идут от миллиона 900 тысяч дирхам. Трешки от трех и 3 миллионов дирхам. Вот. Да, кстати, разница очень большая, да, между двушками и трешками. Но я часто в Дубае с таким сталкиваюсь, что обычно у нас, когда площади большие, много комнат, они не сильно дороже, чем те же двушки, здесь разница приличная. Ну, потому что у двушки площадь здесь 95 квадратных метров. А у, она, а у трешки? сейчас точно не вспомню, но там порядка 150 квадратных метров. А мы, кстати, были в трешке, вот, если вы прошли по ссылке в начале этого обзора, я там, как раз, обзор трешки готов и снимал. Они более-менее, тут я... все типовые. А, еще одно из преимуществ, да, Тимур сейчас говорил про третий этаж, про стартовые цены. Если нужно повыше, нет проблем. Да, у нас в наличии, э, смотрите, вот самый нижний этаж, это даже считается не первый этаж, он здесь называется «М» в этом здании. У нас так. здесь, э, получается, две квартиры. Это вот трешка и двушка. То есть они идут с большими террасами. То есть это прям эксклюзивные варианты, они чуть дороже 3 миллионов. Так, хорошо. Далее у нас четыре квартиры на первом этаже вот здесь, четыре квартиры на два, третьем этаже и четыре квартиры на пятом этаже, и четыре квартиры на седьмом этаже. Ну Каждый следующий этаж чуть дороже будущего. Да, да, поэтому да. мы дали вводные цены, стартовые. Если, соответственно, интересует что-то другое, то, пожалуйста, стинем наличие. А, да, еще а, важно отметить, что инвестор, который сейчас продает все эти квартиры, он из России, и в плане проведения платежных операций здесь все сильно проще чем есть вам нужно было гнать куда-то деньги за границу. Так, к примеру, у нас не так давно не прошла сделка по хорошему одному предложению. Тимур нашел, вроде договорился, но человек был готов только на британский паспорт ее оформлять. А это нежелательно делать даже не только по сверхту, а вообще в принципе. А могут быть некоторые сложности с этим в дальнейшем. Вот. Поэтому, когда продается русский, сейчас в нынешних реалиях это тоже важно. Да, у нас тут еще есть один важный момент, одно преимущество этого предложения. Тимур, расскажи. Да, очень важный момент, это рассрочка на сегодняшний день. А у наших квартир, которые находятся на перепродаже, рассрочка до середины 2027 -го года. То есть комплекс сдается в 2025 году, у вас еще будет на два года после получения ключей рассрочка 30% суммы. Это очень важный момент. То есть mm -hmm. доходность на ваши вложенные деньги будет на 30% выше, чем если бы вы вложили всю сумму. А, важно отметить, что мар сейчас на новый проект, который здесь стартует, таких рассрочек уже не дает. А, на самом деле это связано с тем, что э, в ковидную эпоху, когда у застройщиков просели продажи, они готовы были давать более длительные рассрочки. И в дальнейшем, когда переуступается такая квартира, Payment Plan он тоже переуступается. И такая парадоксальная ситуация, что в плане рассрочки их рассматривать сейчас даже интереснее. А, но, кстати, если все-таки смотреть, что сейчас есть у застройщика. Это э, проект КОВ. Расскажи, пожалуйста, Тимур, какие у нас уже дома стартовали, какие еще будут стартовать. Да, для сравнения, вот стартовали вот раз, два, три, четыре, пять. Вот эти здания стартовали. Вчера были открыты продажи, ну, соответственно, вчера к обеду уже все разобрали. Здесь были однушки ценой от одного и четырех миллионов. Они, соответственно, были вот там сзади зданий. Соответственно, они были не видовые, Такой же площадью около 700 квадратных футов. По цене 1,4 миллиона рублей с рассрочкой до 26 -го года. То есть условия менее выгодные, видовые характеристики чуть хуже, чем у нас. Цена такая же и очень сложно купить. Соответственно, наш, наш вариант по переуступке, ну, объективно он выгоднее. А как тебе кажется, что интереснее? Все-таки здесь мы видим, что прям у воды дома, а там нет. А, на самом деле, честно, думаю, под аренду тот вариант будет лучше. Потому что там отельная инфраструктура, свой пляж. Эти варианты тоже хороши. Может быть, они для себя будут лучше, да, но нужно понимать, чтобы здесь взять видовую квартиру, да, с торца, чтобы у тебя был вид на даунтаун, ну, я думаю, двухкомнатные здесь будут, ну, не меньше 2,5 миллионов. То есть нужно понимать, что здесь совсем другая цена на видовые квартиры. Если вы рассчитываете там в полтора миллиона уложиться, это будет стопроцентно видовая квартира. Но посмотрим, кого интересует. Дальше стартуют вот эти два здания. Я думаю, в ближайшие пару месяцев объявят о запуске. Посмотрим. Думаю, там цены будут от полутора миллионов на однушки. Да, поэтому в целом, если здесь вам что-то интересно, тоже заранее оставляйте заявку. Но здесь по-хорошему нужно будет, наверное, заранее заводить э, так называемый Expression of Interest, то есть это проявление интереса, оставлять чек для того, чтобы ну, вам вообще вас уведомили о том, какие будут варианты, скажем так, в первую очередь, и были возможности купить. Если интересует, тоже на самом деле классный вариант, потому что малоэтажные, Прямо у воды, но нужно понимать, что это канал, вид, да, но купаться в нем нельзя. Это вода не пресная и она не морская, ну, в том плане, что она скорее техническая, скажем так. То есть это не пляж, купаться в нем нельзя. В плане видовых характеристик, да, все здорово. В общем, по нему также можете оставлять заявку. Мы вас проинформируем ближе уже к запуску следующих очередей. Ну, вот, наверное, все, что мы сегодня хотели сказать. За дополнительными вопросами, как обычно, обращайтесь. Хотите поработать лично с Тимуром, оставляя заявку, так и пишите, или когда звоните, говорите, что вот у вас там был менеджер Тимур, давайте нам его, и персонально он вас в таком случае сопроводит. Мы с вами на этом прощаемся, Искандер и Тимур из Санса Целлер, с Дубай, всем до скорого. До скорых встреч.